Во что же было выгоднее инвестировать в биткоин или в призм узнаем из фактов на канале Валентина Синема 2. Заходим на CoinMarketCap, выбираем биткоин. Год назад, 1 декабря 2021 года, биткоин стоил 56 907 долларов. На данный момент биткоин стоит 16 182 доллара. Заходим на том же CoinMarketCap, только на... Криптомонету призм. Год назад, 1 декабря 2021 года, призм стоил 0.0045. На данный момент призм стоит 0,002576. Теперь откроем вкладку любой биржи и поставим цену биткоина. Допустим, мы хотим купить один биткоин. Нам надо заплатить 56 907 ОСДТ. Теперь перейдем. Идем на другую вкладку, где Торгуется Призм ОСДТ. Вставляем сюда цену, по которой мы покупали год назад. Вставляем сюда 56 907, то есть ту сумму, на которую бы мы купили один биткоин. И у нас получается, что мы бы год назад купили 12 миллионов 646 тысяч монет Призм. Перейдем в текстовый документ и запишем сюда все эти данные. Допустим. Год назад за пятьдесят шесть тысяч девятьсот семь долларов вы купили один биткоин или 12 миллионов 646 тысяч монет PCM, Сейчас мы с вами будем отталкиваться от того, что биткоин не майнили и не трейдили на биржах, в хайпах ничего не потеряли и на биржах в связи с санкциями у вас пока еще ничего не отжали. Вот как был один биток, так он и остался. И вы его за этот год не продали, потому что он только падал и выше цены по которой вы его покупали год назад не поднимался. Если бы вы его продали, например, по цене 37 тысяч, то вы бы зафиксировали убыток в 20 тысяч долларов на момент продажи. А так на сегодня достаем калькулятор и считаем 56 907, отнимаем 16 182 доллара, равно вы в убытках на 40 тысяч. 725 долларов зафиксировали и сейчас переходим на github нажимаем парамайнинг калькулятор нажимаем здесь на калькулятор слово и смотрите чтобы поставить кошелек в hold статус нужно чтобы на нем было не более 110 тысяч монет а у нас 12 миллионов 646 тысяч разделим на 116 кошельков и у нас будет 100 109 тысяч. Отличненько. Значит, у нас будет 116 кошельков. Ставим в калькулятор баланс 109.017. И допустим, у нас будет 10-миллионная структура. Ну, под первыми кошельками так точно, потому что у вас почти 13 миллионов монет. Нажимаем син in и смотрим. Это ваш баланс. Структура 10 миллионов. Нажимаем на четвертую страницу. Опускаемся вниз и видим, что за год на вашем кошельке прибавится 46 539 монет. Это на одном кошельке. Итак, фиксируем. 46 539 монет умножаем. На сто шестнадцать кошельков и получаем пять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать четыре. Заходим на биржу, вставляем пять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать четыре. О, и цена подросла. Посмотрите двадцать семь семьдесят девять. Итак, у нас получается прибыль пятнадцать тысяч ОСДТ. Записываем в наш текстовый документ плюс 15 тысяч. И заметьте, те, кто купил монеты призм, через год продали только пар, а тело оставили для получения дальнейшего пожизненного пассивного дохода. Но если монеты призм стоят в холд периоде не год, а 450 дней, то есть на 3 месяца дольше, то за последние эти три месяца можно добыть монет еще Почти 50%. То есть через 450 дней вы можете обналичить не 15 тысяч долларов уже, а 30 тысяч. Если курс, конечно, останется прежним. А если к этому моменту курс вырастет, ведь и такое тоже может произойти. А те, кто купил биткоин, для того, чтобы продать его дороже, им нужно продать все монеты, чтобы вернуть свои инвестиции и заработать. Сидят и ждут следующей волны взлета. А когда будет этот взлет неизвестно, ведь после предыдущего взлета до 20 тысяч долларов в декабре 2017 года им пришлось ждать 4 года. Кто действительно хочет зарабатывать на крипте, нужно уметь ждать, а для этого нужны ну просто железные нервы. В этом ролике я не буду рассказывать о преимуществе блокчейна призм, потому как вот в этом видео я подробно все об этом уже рассказала. В этом же видео есть и подробное описание, как Ставить кошельки призм в холд период и получить статус холда нажимаете вот тут на кнопку еще открывается полностью все описание опускаетесь в самый низ и находите в эпизодах нужный вам раздел нажимаете на него и вас перебросит на просмотр нужной вам темы на этом у меня все всем желаю больших профитов с наступающим вас новым годом